привет, друзья! И Сегодня я решил записать очередное видео, посвященное открыванию сундуков. Сегодня мы в покер не будем играть, а будем открывать наши долгожданные сундуки. Да-да-да, именно долгожданные сундуки. Вау! Мы долго играли, играли, играли и за определенное количество игр нам давали по сундуку. В итоге у нас их накопилось 17. А почему я решил открыть? Вот это вопрос. Я так не открывал, но мне захотелось взять кружку «Термос», которая продается в магазине «Покер Старс». Давайте посмотрим, как она выглядит. Я здесь вот, в принципе, ее нашел в Яндексе. А, увеличенная наша кружечка, кружка «Термос». И я решил приобрести такую кружку к себе в автомобиль, пить чай или кофе. Поэтому, друзья, советую вам тоже играть в покер и покупать кружки Poker Stars. Это не реклама, это чисто от меня. Так, а всего у меня, значит, очков 852 Старс Коин, то есть мы эти деньги, очки можем обменивать на деньги, можем покупать в магазине какие-либо товары, вот я решил купить кружечку, но у меня пока сейчас недостаточно, вот сейчас если мы зайдем в магазин Бокер Старс и, так, кружечка, давайте посмотрим, Кружка, кружка, кружка, кружка. Вот она. Большая кружка Термос. Она стоит 1010 Star А у меня 852. Поэтому мы начинаем наше открытие долгожанных сундуков. Аплодисменты, друзья, аплодисменты. И поехали. Открываем подарки. И сейчас будем смотреть. А, значит, что может быть в этих сундуках? В этих сундуках могут быть турнирные деньги, турнирные билеты, а, очки. Вот это я назову условно Star Coins. поэтому все может быть в этих сундуках. Всем приятного просмотра, а мы начинаем открытие наших сундуков. И пошел первый сундук. У нас плюс 7 очков, скажем так, и билет плюс 15 зеленых до следующего сундучка отлично, поехали дальше бубух и на следующий сундук, опять плюс 7 но ничего страшного это что такое, 3 звезды билетик. и плюс 10 центов турнирных денег и еще 0,25 центов турнирных денег в принципе, отлично а, хочу сказать, друзья играю я микро-лимиты поэтому такие вот награды будут они незначительные но тем не менее тоже приятно поехали 15 сундук плюс 2 что-то у немножко прям почти ничего ну ладно будем надеяться что дальше нас будет ждать очень интересное и 14 сундук что в нем будет ну давай опа Опять плюс 2. Чё-то я не понял. покер -стар. побольше можно что-то прибавить. Плюс 25 в следующем сундуку. А то мы так не накопим. Нам надо... Опять плюс 2. 0,10 центов. Плюс 25 в следующем сундуку. Ребят, да, это многовато. Опять что ли плюс 2 будет? Плюс 8. Плюс 8. Да, это прям жирновато, прям. Жирновато. Ну и все, поехали. И 12 сундук. Что он нам даст? Плюс 8. 8. О! С увеличением пошло. Плюс 15. Поехали дальше. И 11 сундук. 1-1 мое счастье. Дай побольше нам. Опять приняла, да лки-палки. Так мы не накопим. Надо будет опять, наверное, играть, я чувствую. Но мы играть-то по-любому будем. Плюс 4, ну ладно. Что у нас? Плюс 10 плюс 9. плюс 15. К следующему сундуку. Давай, давай, давай, давай. Плюс 8. Зверновато. Зверновато. Плюс 15. Следующий сундук. Ну, давай, еди. Плюс 2. Да, удивляться пока нечего. Потихоньку плюс 10 центов, у Седьмой сундук. И у нас седьмой сундук плюс 4. Отлично. Плюс 10 центов. Поехали дальше. Плюс 2. 0,10 центов. Плюс 5 центов. И пятый сундук, опять плюс два. Это так мало-то. Маловато будет, друзья, маловато. Нам надо еще Кто таких вот? звездочек ну... Плюс, плюс 8. Плюс И Третий сундук, ну... Плюс восемь, ну хоть по 8 бы, ё -моё. 12.15. Ну, хорошо, ну Ну, давай, давай, да, побольше, побольше, побольше. Плюс 4. 10 центов. И у нас завершающий, наверное, последний плюс 4. 0.10. центов, что в нервный денег. И все Вот такие они вот, сундуки. Загадочные. Спасибо всем за внимание. Смотрите мой канал. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.